Всем привет, друзья! Вы на канале Азейчик Сталк. Сегодня будем открывать посылку с Джум. Заказывал камеру HD 1080 веб-камеру. Ну и все остальное. Будем смотреть. На подержи! А я буду взрывать ее. Все, наличие маленькое Нет, это только HD пришла Значит остальное еще все идет в пути Друзья Просто взламываем коробочку И вот такая вот Камерка к нам пришла Ребята Китай заказывать можно Вода непроницаемая На 30 метров можно нырять в глубину Вообще без проблем Все приблуды к ней есть все, что нужно. Все подставки, все крепежи. Все, то есть, зарядник. Все на месте, ребяточки. Заказывайте на джуме. Даже не бойтесь. Все доходит очень даже хорошо. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.